Как спать спокойно? Шаг первый, ложись спать пораньше. Шаг второй. Спи. Шаг три, что-то тебя будет. и выясните, кто постучал в вашу дверь. Шаг 5. Осознайте, что стук доносится не из двери, а из окна.